У нас есть две вот такие емкости, каждая из них наполнена водой. В этой воде растворена щелочь, гидроксид калия. А также у нас есть алюминий, а вернее мелкая алюминиевая стружка. Имея подобный набор, можно с легкостью в домашних условиях получить чистейший водород. Возьмем чайную ложечку и добавим алюминиевую пудру в эти две емкости. Обратите внимание и вы можете увидеть, что в левой емкости процесс получения водорода, процесс реакции алюминия с щелочами происходит более бурно, а справа, в правой баночке более вяло. Это обусловлено тем, что в левой емкости у нас находится щелочной раствор с достаточно высокой температурой. Его температура приблизительно 60-65 градусов. В правой емкости комнатная температура. Итак, теперь мы знаем, что для более бурной реакции алюминия со щелочами требуется более высокая температура. Чем выше температура щелочного раствора, тем больше и быстрее вы получите водорода при реакции алюминия со щелочами.